Всем привет! Во время покраски из 2 мне в голову пришла мысль а не добавят ли мне к модели танка флаг. Идея показалась мне очень удачной и я приступил к ее реализации. Для того чтобы сделать флаг мне потребуется следующие вещи. Заток бумажный, одноразовый. Зубочистка. Краски. Красная и желтая. Малярная лента, или лучше же использовать модельный скотч. А также вода и клей ПВА. Теперь все по порядку. Берем бумажную салфетку и ПВА, разведенный в воде. Я заранее развел ПВА в воде, соотношение приблизительно 1 к 3. Берем широкую кисть и промачиваем салфетку. После того, как промочили, ее нужно оставить рассохнуть. После того, как салфетка высохла, надо нанести краску. В моем случае краска красная, так как я делаю фак СССР. Берем широкую кисть и тщательно прокрашиваем. Салфетку с двух сторон. Как прокрасили, откладываем в сторонку и даем просохнуть. Пока краска сохнет, можно сделать трафарет. Для этого берем кусок малярной ленты, приклеим ее и наносим рисунок. У меня это звезда, серп и молот. Затем берем нож и аккуратно вырезаем по контуру. получаем вот такой трафарет. Теперь намечаем и отрезаем заготовку под флаг. В 35-м масштабе высота флага примерно 2,5 см. Края у флага должны быть ровные, если у нас получилось неровное, то отрезаем лишнее и делаем ровный край. Теперь клеим трафарет, он должен плотно прилегать, чтобы краска не растеклась. После такого приложили, неплохо его чем-нибудь прикатать. Теперь берем желтую краску и аккуратно наносим, главное не перелить. После того как краска подсохла, потихоньку снимаем трафарет. Теперь нужно обрезать по длине. Длина флага в 35 масштабе около 5 сантиметров. Остается изготовить только древка. Сам простой вариант это немного обточить зубочистку. Когда древка готова, клеим его на ПВА к флагу. Остается его немного потрепать, как будто он развивается на ветру. И все, флаг готов. При необходимости можно немножко флаг смочить водой, и тогда он будет лучше принимать форму. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. Пока.